Санджи Уланов, известный в народе как Санджи Гелюнг. Родился в 1903 году в поселке Икичанос, мог ли кто-то предположить тогда, что именно ему суждено было пронести на своих плечах свет хармы через все ужасы и катастрофы социальных экспериментов 20 века, и стать связующей нитью между двумя поколениями, разделенными пропастью безверия сроком почти в В возрасте 10 лет Санджи Уланов поступил в Чиряхуру, располагавшийся тогда в Викичиносе, окончил философское отделение Цанит и после отправился в Тибет, где получил обеты полного Гелонга и углубил буддийское образование. Когда Санджи Гелонг вернулся на Олгу в родные калмыцкие кочевья, то был отправлен в царские степи для ведения буддийских служб. Но в годы массовых репрессий его арестовали и отправили на Колумбу, где он провел около 25 лет. Домой Санджи Уланов вернулся в 1957 году после того, как калмыцкий народ был реабилитирован, однако, сняв обвинения с народа, его не сняли с духовенства. Гонения на служителей религии продолжались, и Санджи Гилонг, находясь под негласным надзором, вплоть до 1989 года был вынужден постоянно переезжать с одного места жительства на другое. Вместе с Тыровым и Намкой Кичиковым они несли учение Будды через множество страшных испытаний и нечеловеческих мук, сохраняя свет веры в калмыцкой степи. Долгие десятилетия они ждали того дня, когда рассеется мрак неверия и родник калмыцкой линии Дхармы вновь превратится в полноводную реку. И вот, наконец, этот день наступил. Летом 1991 -го года состоялся первый визит в Калмыкию его святейшества Далай-Ламы XIV. Когда Далай-Лама прибыл в Калмыкию, ему рассказали о двух последних, оставшихся в живых гелонгах. Это были Санджи Уланов и Задван натыров. Узнав об этом, его святейшество решил встретиться с ним. Когда к сан Гелонгу приехали посланники Далай-Ламы и сказали, что его хочет видеть сам, его святейшество калмыцкий монах ответил, а что я буду там делать? Не хочу туда идти и не хочу с ним встречаться. Слова старого Гелонга крайне удивили всех и вели присутствующих в ступор. Что же вы такое говорите, бакши? Как же можно так говорить о духовном лидере многих народов? санджи Гелонг долго стоял на своем но в конце концов все-таки согласился поехать на встречу с Далай-Ламой. Собираясь к его святейшеству, Санджи Уланов намеренно не заправил одну полу рубашки и взяв зубы сигарету фильтром наружу. Когда они вместе за двойным тревым зашли к Далай-Ламе, Санджи Гелонг остановился, сунув руки в карманы, в кепке на бикрень, сигареты в зубах, с торчащей полой рубашки, вид его был довольно обескураживающим. Его святейшество Несколько замешкался, увидев подобную картину, после небольшой паузы Санджи Гелонг сделал шаг в сторону Далай-Ламы и, хлопнув ладоши, произнес несколько строк странного, неизвестного всем присутствующим текста на древнем тибетском языке. Далай-Лама XIV, услышав эти слова, на мгновение задумался, но затем, оглянувшись по сторонам, сделал поворот вокруг себя и также хлопнув ладоши, произнес в ответ, оставшиеся отрывок. Это были слова старинной молитвы-клятвы, в которой все Далай-ламы Тибета, начиная с Великого Пятого Далай-ламы Наванг, Лопсанг, Яцо клялись «защищать айратский народ от проклятий, несчастий и бед». Она была написана в XVII веке во времена хашиутского хана Гуши, завоевавшего страну снегов и очистившего святое учение Будды от загрязнений, ошибочных воззрений и неверных, небуддийских интерпретаций. После того, как Далай-лама произнес последнюю часть молитвы, посветлело лицо старого ламы, и он, обрадовавшись, рассказал. «Когда мы учились в Чаряхуруле, настоятель часто вспоминал старинное пророчество о том, что Далай-лама XIII возможно будет последним, а после него придет множество наряженных самозванцев которые ради денег и славы будут обманывать верующих, выдавая себя за святого далай лама. И чтобы мы при встрече с его святейшеством могли убедиться в его подлинности, он обучил нас тексту этой молитвы-клятвы и предостерег о том, что только настоящий Далай-Лама знает ее и сможет произнести наизусть. Удивленный рассказом Ламы, уже другими глазами смотрел его святейшество на старого монаха. Он будто увидел всю его жизнь, наполненную нечеловеческими страданиями 25 лет лагерей, страхом быть уничтоженным молохом советской государственной машины, жизнь, которая прошла в травле со стороны КГБ и непонимании со стороны нового поколения калмыков. Теперь Далай-лама видел в нем нового человека, не зря говорят, что первое впечатление обманчиво. И что особенно в Далай-лама увидел в Санджи Гелонге непоголебимую веру в Будду и его учения, которые позволили старому калмыку достойно пройти трудные дороги 20 века. Его святейшество преподнес Санджи Гелонгу белый ходак и в знак великого почтения совершил перед ним три полных поклона Приняв хадак из рук Далай-ламы, Санджиги Лонг взял за руку Задвуна Тырова и сказал всем присутствующим, «Всю свою жизнь мы хранили живую буддийскую традицию, не желая, чтобы наш калмыцкий народ оказался во тьмы невидения. Теперь же, когда истинный Далай-лама ступил на калмыцкую землю, мы можем спокойно умереть, зная, что Дхарма калмыкии в надежных руках». Еще долго три носителя учения Будды, беседовали от Дхарме, о судьбе калмыцкого духовенства и о вере современных калмыков. В ту встречу Далай-лама назвал Санджи Гилонга и Задвуднатырова подлинными бодхисаттвами калмыцкого народа, которые, несмотря ни на какие условия и режимы, исполняют все чаяния и надежды живущих. Наши почтенные гелонги покинули свои тела и, надеясь, вновь переродятся в калмыки. Теперь стало понятно, когда Далай-лама сказал в своем интервью о калмыках. «Я питаю чувство особой близости к калмыцкому народу, и у меня сохранились теплые и ясные воспоминания о визитах в вашу республику, мои молитвы всегда с вами и вашим народом. Мы знаем, кто является духовным покровителем айратского народа и надеемся на скорый визит его святейшества».